В заключительной пятой серии курса «Живая запись от Ада Я" мы рассмотрим проекты сведения и мастеринга композиции. Вы узнаете, как обрабатывать каждый инструмент, как выстраивать общий баланс, как работать с автоматизацией, познакомитесь со тем мастерингом а также узнаете о дальнейшей публикации трека в интернете. Ну что, вы готовы окунуться в мир живого звука? Тогда давайте начнем прямо сейчас!